Во Вроцлаве прошел День Одры, день открытых дверей с экспонатами 19 века, выставка с историческими трамваями и автобусами во Вроцлаве. В Польше приняли новые поправки к закону об иностранцах. В Варшаве на протесте медиков покончил жизнью бывший военный. Во Вроцлаве из-за погоды отменил марш по поводу смерти Дмитрия Никифоренко. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Невстерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Врославский марш под названием «Прекратить полицейские убийства» не состоялся из-за непогоды и сильного дождя. Митинг провели всего за двадцать минут. Участники зачитали письмо, отправленное к президенту Врослава Яцику Сутрику, в котором они сообщили – мы наблюдаем за действиями полицейских, поведение которых очень агрессивно. Мы просим прекратить финансирование польской полиции как учреждение, предоставляющее опасность для здоровья и жизни жителей нашего города. После чего была минута молчания в память о погибших. После всех поблагодарили за присутствие и договорились встретиться на следующей неделе. Напоминаем, что на прошлой неделе во Врославе украинцы провели акцию протеста под стенами воевольской полиции из-за смерти Дмитрия Никифоренко. Незаконный мигрант из Беларуси, Украины или России будет немедленно выслан с территории Польши запретом въезда в страны Шенген. Не поможет даже подачи заявки в международной защите. Поправки к закону об иностранцах и акт предоставления им защиты приняли всеми в пятницу 17 сентября. Приказ об обязательствах нелегального мигранта покинуть территорию Республики Польши будет выдан командиром поста пограничной службы. Решение также запрещает въезд в Польшу и государства Шенгеновского договора сроком от шести месяцев до трех лет. Поправка также предусматривает лишение свободы или штраф для несовершеннолетних, за уничтожение пограничной инфраструктуры, заборов знаков барьеров и тому подобное. На приказ можно пожаловаться в пограничную службу, но это не остановит его выполнение. Решение Сейма должно быть поддержано Сенатом и подписано президентом страны. В Варшавской больнице в субботу умер человек, который ранее в этот день покалечил себя в протестном городке медиков возле канцелярии премьер-министра. Одна из версий гласит, что мужчина, придя на акцию протеста, поджег петарду и положил ее себе в рот. По неофициальной информации, это был военный на пенсии. Было найдено прощальное письмо. Мужчина написал в нем, что это был его протест против забастовки медиков, которая, по его мнению, является политической. Напоминаем, что протестки городок медиков, так называемый белый городок, был создан 11 сентября после общенациональной субботней демонстрации медицинских работников. Медики имеют восемь главных требований, среди которых увеличение заработной платы. Во Врослове прошло мероприятие «Клуб любителей городского транспорта» с выставкой, которая была посвящена историческим трамваям и автобусам, а также для желающих была предоставлена экскурсия в исторический зал, где была возможность послушать лекцию и посмотреть презентацию, как и когда был создан первый трамвай. У желающих была возможность не только сфотографироваться в трамвай, но и прокатиться в нем по Врославу, где заранее был составлен маршрут, а у детей тем временем была возможность с организаторами создать своими руками поезда и трамвайчики, а также играть в огромном надувном паровозе. Самым важным из достопримечательностей на выставке был трамвай максимум 1901 года. Вход на мероприятие был бесплатный. 18 сентября Департамент развития города и туризма в очередной раз организовал для жителей Врословов и туристов День Одры. Мероприятие традиционно прошло на бульваре Хавери Дуниковскего на реке Одра. Благодаря этому событию жители Врослава узнали о Одре не только как о месте отдыха и релаксации, но также как о важном элементе окружающей среды и экономики. Вместе весело провести время, это возможность лучше узнать реку Вроцлава. А потенциал Одры огромен. Обновленные набережные предоставляют возможности для отдыха и развлечений. В непосредственной близости от реки строятся многие коммерческие объекты и пункты проката оборудования. Также гости могли провести тесты КГ с помощью мобильных устройств и принять участие в семинарах по робототехнике.